Айкин H9R самая дешевая экшен камера на всем просторе Алиэкспресс Ну не торопитесь делать выводы Иначе теряется весь смысл этого видоса При всей своей как бы убогости эта видеокамера дает довольно неплохую картинку. При хорошем освещении, конечно. В данный момент я снимаю именно на нее. Естественно, я ее раскурочу. Поставлю на нее варю объектив. Это тот, который с ручной настройкой. Сделаю разъем 3.5 джек под петличку. А данная видеокамера, если извлечь из нее аккумулятор, Подключить по micro USB компьютеру можно использовать как шикарную вебку. Да ладно! А вебки такого качества стоят очень дорого. И благодаря такому объективу можно делать хорошую макросъемку, так как теперь есть оптический зум и ручная подстройка резкости. Учитывая цену данной экшен камеры, она вполне имеет право на жизнь. Если ты смог досмотреть этот видосик до конца, то попрошу тебя поставить лайк. Ну просто действительно.